Тема «Профессиональная адаптация на рабочем месте. Особенности испытательного срока, в том числе работника-инвалида». Профессиональная адаптация – это освоение возможностей, знаний и навыков, а также формирование профессионально необходимых качеств личности положительного отношения к своей работе. В процессе профессиональной адаптации необходимо… Освоить технологии и техники, которые используются в организации, стандарты работы, документацию, нормы, нормативы и технические требования. Оценить перспективы профессионального и карьерного роста, возможности обучения, повышения квалификации. Изучить параметры оценки качества работы. Этапы профессиональной адаптации. Этап первый – это оценка уровня профессиональной подготовленности нового сотрудника. Если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и опыт работы в аналогичных подразделениях других предприятий, то период его адаптации будет минимальным, но в любом случае будут задачи, неизвестные новому сотруднику. В случае отсутствия профессионального опыта Период профессиональной адаптации удлиняется. Этап 2. Профессиональная ориентация или введение в должность. Это практическое знакомство нового работника со своими обязанностями, требованиями, которые к нему предъявляются со стороны предприятия. На этом этапе должны быть рассмотрены первое должностные обязанности и ответственность. Сюда входит Детальное описание текущей работы и ожидаемых результатов. Разъяснение важности данной работы, как она соотносится с другой работой в подразделении и в компании в целом. Нормативы качества выполнения работы и основы оценки исполнения. Длительность рабочего дня и расписание. Дополнительные ожидания, например, замена отсутствующего работника. Основополагающим документом, описывающим основные цели и задачи, функции и должности работника, является его должностная инструкция, которая содержит перечень процедур и технологических инструкций, а также описывает порядок и шаги, которые должен исполнять сотрудник для достижения целей и выполнения конкретных функций должности. Второе, что нужно рассмотреть. Процедуры, правила, предписания. Сюда относятся правила, характерные только для данного вида работы или данного подразделения. Поведение в случае аварий, правила техники безопасности. Информирование о несчастных случаях и опасности. Санитарно-гигиенические стандарты. Охрана имущества. Отношения с работниками, не принадлежащими к данному подразделению. Правила поведения на рабочем месте. Контроль за нарушениями. Перерывы. Телефонные переговоры личного характера в рабочее время. Контроль и оценка исполнения. Следующий, третий этап – Профессиональной адаптации – это фактическое действие или испытательный срок, который определяется Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 70. Термин «испытательный срок» знаком всем, кто когда-нибудь устраивался на работу. Это законное для работодателя право за определенный период времени оценить профессионализм и знания возможного работника. Испытательный срок длится от 3, до полу... от 3 месяцев до полугода. Время действия обязательно указывается в трудовом договоре. Обо всех деталях испытания работник должен ознакомиться заранее. Согласно Трудового кодекса, уменьшение заработной платы на период испытательного срока неправомочно. Во время испытательного срока, если работник, в течение проверочного периода, не соблюдал трудовую дисциплину, прогуливал или вел себя некорректно по отношению к коллективу, руководитель имеет право за три дня до увольнения оповестить его о предстоящем увольнении в письменной форме. В трудовой книжке в качестве причины будет указано по инициативе работодателя. При желании любой сотрудник, Проходящее испытание за три дня до предполагаемого увольнения или окончания периода должен предоставить руководителю заявление об уходе, но причины объяснять не обязан. В дальнейшем в соответствующей графе указывается по инициативе работника. Процесс увольнения работника не прошедшего испытания. Первое. Работодатель готовит доказательства, подтверждающие некомпетентность сотрудника. Это могут быть докладные записки, сведения о прогулах, объяснительные, ранее составленные жалобы. Второе. Оформляется письменное уведомление о желании расторгнуть договор. В нем указываются причины, а также оно фиксирует в журнале регистрации. Третье. Составляется соответствующий приказ, который подписывает увольняемый, а затем документ регистрируется в журнале. Чтобы успешно пройти адаптацию, специалисты выделяют 10 правил, которые следует соблюдать успешному или идеальному сотруднику. Первое. Четко представлять цель профессиональной деятельности. Работнику необходимо понимать, что, чего нужно достичь в результате выполнения производственных заданий, какую продукцию производить, какие услуги, в каком объеме, в какие сроки необходимо выполнять работу, какого качества должна быть полученная продукция, оказанная услуга, выполненная работа как рабочий этап работника вписывается в весь производственный процесс. Второе, требование, второе правило – нести ответственность за результат, не тратить время на оправдание или поиск виновных, искать варианты решения возникшей проблемы. Третье – наращивать знания, актуализировать их. Эффективный работник – это тот, кто знает свое дело, Является профессионалом, экспертом своей области. Знания можно наращивать, получая практический опыт, участие в различных проектах, семинарах, тренингах, изучая профессиональную литературу, периодические издания, просматривая профессиональные сайты, вступая в профессиональные интернет-сообщества. Четвертое правило. Планировать расставлять приоритеты и завершать работу в срок. Следует помнить, что самые сложные и срочные дела должны всегда стоять на первом месте. Нельзя их откладывать. Необходимо составлять личный график рабочих функций и неукоснительно следовать этому графику. Держать руководителя в курсе дела Информировать о состоянии дел и оперативно сообщать о возникших проблемах целью быстрого их решения. Шестое правило – уметь работать в команде. Уметь делиться полезной информацией, не отказывать в помощи, выстраивать неформальные связи, запрашивать обратную связь и конструктивно реагировать на критику. Седьмое – совершенствовать коммуникативные навыки. Четкое и краткое изложение информации – понятное выражение, логические обобщения. Восьмое правило. Проявлять инициативу и творческий подход. Девятое. Не бояться совершить ошибку. Страх – это наш главный ограничитель. Десятое. Сохранять позитивный настрой. Даже в самых сложных ситуациях верить в себя, в своих коллег, руководителей и в свои возможности. Люди с инвалидностью различны в своих потребностях и нельзя равнять процесс обеспечения равных возможностей, к примеру, для инвалида по зрению и человека с синдромом Дауна. Соответственно, и профессиональная интеграция подразумевает разные составляющие. Можно выделить три группы людей с инвалидностью, которые отличаются друг от друга уровнем потребностей в услугах для успешного трудоустройства. К первой группе относятся инвалиды, уже готовые к трудовой деятельности и нуждающиеся в информационных услугах. В большей степени в эту группу входят инвалиды третьей группы по общему заболеванию. Ко второй группе относятся люди с инвалидностью, которым для обеспечения возможности трудовой деятельности требуется решение двух основных проблем – Первая проблема – это создание специальных условий труда, графика работы, адаптации служебных обязанностей под индивидуалы, либо под индивидуальные возможности человека. Подготовка к процессу трудоустройства и дальнейшей работе, основным элементом которой является решение личных психологических комплексов и развитие коммуникативных способностей. Третья группа инвалидов состоит из людей, чья трудовая деятельность может осуществляться только при обеспечении дополнительного обучения профессиональным, социальным и коммуникативным навыкам в условиях реального трудового процесса. Данное обучение проводится на обычном предприятии и специально обученными специалистами, которые сопровождают инвалида во все время работы. В случаях, когда у работника с инвалидностью возникают трудности с самостоятельным передвижением по городу и к месту работы и обратно до места жительства, также помогают адаптироваться к выполнению возложенных на него служебных обязанностей и интегрироваться в, трудный, в трудовой коллектив. Для, любой, для людей с инвалидностью поддержка и помощь специалиста на этапе кризиса адаптации особенно важна, поскольку осложнения могут быть для людей с инвалидностью настолько существенными, что они не всегда могут преодолеть их самостоятельно. Это может стать причиной апатии, уныния в свои мысли и вообще возможность успешной собственной трудовой деятельности, что в первую очередь может привести к увольнению работника. Поэтому особенно процесса, особенностью процесса успешного закрепления инвалидов на новом рабочем месте является поддержка их и после трудоустройства особенно на этапе адаптации на новом рабочем месте, поскольку от оперативности и эффективности решения проблем этого периода зависит, освободиться работник, останется работать. Чтобы эффективно оказывать помощь, и поддержку людям с инвалидностью во время прохождения ими процесса адаптации на новом рабочем месте, специалист Государственной службы занятости или другой организации должен учитывать особенности каждого вида, аспекта адаптации на рабочем месте и понимать сущность проблем, которые могут возникнуть у людей с инвалидностью на каждом из этих этапов. Оценить степень адаптированности сотрудника можно через интервью, опрос, анкетирование, тестирование. Критерии адаптации. Выполнение должностной инструкции, качество сделанной работы, объем выполненной работы, соответствие затрат времени, впечатление от коллектива, способность найти общий язык с сотрудниками. Интерес к работе, желание расти профессионально, соблюдение правил поведения в организации, оценка свойств трудовой жизни. При этом ключевые показатели эффективности адаптации заключаются в следующем. Стоимость адаптации одного сотрудника. Стоимость подготовки одного наставника. Процент должностей, охваченных системой адаптации процент сотрудников, выполняющих функции наставников, процент сотрудников, успешно прошедших испытательный срок по отношению к общему числу принятых, коэффициент текучести кадров, степень удовлетворенности персонала, но мы должны понимать, что основная задача адаптации – это сокращение периода между оформлением работника и его выходом на этап эффективного функционирования. В среднем период адаптации составляет 1-1,5 года, но при взаимном стремлении и взаимопомощи его можно сократить до нескольких месяцев.